Да? богомол да. Першин, блядь, мыся... А -а -а. мы Там за, застав это, наверное. Да? Это какой? Ну, Акил, да, блядь. Акил? Акил. Стас Акил. А, -а, -а, -а, -а там, значит, мелкие. Опа, опа. Тахили? Вот Все. Ну, три или четыре. Ну, а да, кого там? А вот кто берет? А? С кураком ну, берет? Я их еху кураков. Серега, блядь. Никого? Кто его блядь, то Из таких. Ну а да молодых. не был никого вообще. Ни Леон, Николай. Даже мы Абрама не можем Столько. сейчас заявить из-за того, что у него какие-то там сердца искали проблемы. Абрамов какой? Никита, блядь. Антон. Сейчас на... ну, маточки, я вот сейчас... А что он с Антоном? Он же вышел, тут с Я прям не вылез. Бля, вообще в таком блядь, пиздец. Не, ну просто, Сатану Авраам, что с ним? Пошел за армии форму набирать? Фу. Он не, не будет за нашу, да, Не будет, за друг за руби. Он ну, тут дядя спит. Вот дебил. Он, а ты играет, по-моему, за это такое. Вот, то ли за Олеговский, да. то ли за шот. Он, да, он, за Шахтер, ёпка. Никита да, Абрамов. Он это. играл в Арсенале 2-0. Я не знаю. С Бирюльным, со всей вот этой хуйней. Он в офисе бегал. Чего не видел? Вот, вот, короче, я вовремя скинул, он А сейчас же у нас там ебнутые, пришли, блядь, бабы какие-то. И они вот эти вот, вели, блядь, эти медосмотры. Короче, блять блядь, пустили по сердцу одного. Вася. я сейчас сам договаривался на через как врачей, блять, там не начал мотить на все, в все в больницы, в блять, что бы уехать там не мусить Бля, в Москве пиздец, конечно финал вышли, когда с Москвой только хуярен по пенальти С какой Москвы А? С кем уже это? Бля, даже не помню, да а чё а сейчас бак тоже какая-то стрела какая-то, блядь? Потому что какой-нибудь по тоже ездил какие-то соревнования? ну реально он так видит, Мы их даже ни разу с ними, не пересекали. Они были постоянно, кстати, о, ездят на московские соревнования. Они в Минхе где-то играть, я, я вообще не, не знаю. В зал в время не А куда ездят, кто не узнает. Пизду у них там, команда нас. Да это вообще не о чем. такая. Серебро они, блядь, да. Ну это пизду это тоже, нахуй. Такая нафарт, нахуй, турнир. Поехали, Тебе ко мне Ну-ка, сейчас, сейчас поехали. поехали Тебе ко мне ну, Давай сейчас стрелять нет. Там вообще играть не Нет, нет, нет. сейчас в коридоре пока Бля, я говорю, мы тогда приехали Супа. К Москву, блядь, играли а МОЗ, Водоканал, короче Пацаны уже. все выходят в Найке, нахуй ну, Все ну, такие, ну, на залпал, форме, блядь Какое? Короче, они Умер. там это подходят. Утраху вот толбят. Вот, Пацаны, мы первое место в Московской а области, блядь, поминки заняли. Сверлил, мы их 7-1, нахуй, за 14 минут убрали, блядь. Назад собрал. Первый тайм 5-0, нахуй, за 7 минут. Как они такие нас морят, ебать, говорят, пиздец. Да. Если что, кто-то за это платил, 7-1 когда убрали, нахуй, се в семье чийни. ребят стол брели. Ребята, нахуй. Аврамик да. кто ставил? А? Абрамицов, да? То, какой наш кузен, блядь, охуел, баулин, мы ездили да, вообще лепеха? без подстав Лепеха? Лепеха, блядь, блядь. да Да что же с нами вылетел? Да ладно, там да надо, да, Я кинус, понял, с да. девушками даже да. интереснее, э, ну, в данный момент Пизду, в Москве, блядь, Я хоть врать, про не собак, про кошек, а тут и... вообще, даже не знаю, о чем Не, ну вы кому-то Да кому-то, кому-то, блядь, пенальти не проебывали Ну, пенальти, что? А ч ⁇ это не смогли обыграть? Никита! Об Никита! <связывая> как там на Новый <связывая> год? Никита! Никита! А. Не, Никита! Кто Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Никита! Бля, охуенно, кстати, сериал был. был. Летонец! Да? Не знаю, секретный материал до сих пор пересматриваю. Ну что там это какая-то, блядь, тема, наверное, идет. А я санек. А, кстати, правда, а где. Вон нет. Где? Не вижу. В вон они не стоят, б А, я. Никита!